Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале Честный Юрист. В этом видео расскажу, как ознакомиться со своей кредитной историей бесплатно. Иногда возникают ситуации, когда гражданин, обращаясь в банк с заявлением на выдачу кредита, получает отказ. Несмотря на то, что кредитная история гражданина должна быть в порядке. Нередко причиной этому являются мошеннические действия в отношении гражданина. Когда преступник самостоятельно, поделав документы, или в сговоре с банка, а чаще с микрофинансовой организацией, получил заемные денежные средства от лица гражданина, вследствие чего, помимо испорченной кредитной истории, у гражданина возникают и другие проблемы. Некоторые мошенники даже платят какое-то время кредит, поэтому гражданин может узнать об оформленном на его имя кредите или займе, уже получив требования от кредитора о возврате денежных средств, процентов и пений. Действующее законодательство а именно Федеральный закон о кредитных историях, определяет понятие кредитной история, порядок формирования, хранения и использования, устанавливает принципы взаимодействия с источниками формирования кредитных историй, заемщиками с Банком России, с организациями, в пользу которых вынесена вступившая в силу и неисполненная в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесении платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи. Кредитная история — это информация, состав которой определен федеральным законом о кредитных историях и которая хранится в Бюро Кредитных Историй. Бюро Кредитных Историй — это юридическое лицо, включенное в Государственный реестр Бюро Кредитных Историй, которое является коммерческой организацией и оказывает услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. Кто подает данные в Бюро кредитных историй? Статья 3 Федерального закона о кредитных историях определены источники формирования кредитных историй, которыми являются организации-кредиторы, выдающие кредиты и займы, организации, в пользу которых вынесена вступившая в силу и не исполнена в течение 10 дней решение суда, с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение коммунальные услуги услуги связи. Федеральная служба судебных приставов при взыскании из должника денежных сумм по вступившим в силу неисполненным в течение 10 дней решения суда по элементным обязательствам обязательствам по внесению платы за жилое помещение коммунальные услуги и услуги связи. Кредитная или страховая организация выдавшее обязательство уплатить кредитору должника денежную сумму, арбитражный управляющий или финансовый управляющий, назначенный для проведения процедуры банкротства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, ликвидационная комиссия в случае ликвидации юридического лица, а также лица, приобревшие право требования по долговым обязательствам должника, кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и операторы инвестиционных, Платформ, арбитражные и финансовые управляющие обязаны подавать сведения о должнике, поручителе в Бюро кредитных историй на основании заключенного договора об оказании информационных услуг. Все остальные организации и индивидуальные предприниматели, определенные законом, вправе подавать сведения о должнике в Бюро кредитных историй. Кому Бюро кредитных историй вправе предоставлять кредитный отчет? Кредитный отчет ⁇ это документ, который содержит информацию, входящую в состав кредитной истории. Бюро кредитных историй предоставляет кредитный отчет пользователю кредитной истории по его запросу. Пользователем кредитной истории является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, получившее согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета. Субъекту кредитной истории по его запросу для ознакомления со своей кредитной историей. Субъектом кредитной истории именуется физическое или юридическое лицо, которое является заемщиком по договору займа или кредита, поручителем, принципалом, в отношении которого выдана банковская гарантия или в пользу которого вынесено вступившее в силу и неисполненное в течение 10 дней решение суда, о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи, либо элементных обязательств. Субъектом кредитной истории не является заемщик, участник накопительной ипотечной системы, военнослужащих. Центральный каталог кредитной истории, которым является подразделение Банка России, которое ведет базу данных, содержащую кредитную историю, суд по уголовному или гражданскому делу, финансово управляющему, утвержденному в деле о банкротстве, службу судебных приставов. Нотариусу в связи с необходимостью осуществления проверки состава наследственного имущества при совершении нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве наследство. В Банк России субъект кредитной истории вправе получить в центральном каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро кредитных историй хранится его кредитная история. Если вы не знаете, в каком бюро кредитных историй содержится информация о вашей кредитной истории, то сначала... Необходимо обратиться в центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать, подав заявление через госуслуги, то есть самым быстрым способом. Для этого на сайте госуслуги нужно зайти в раздел Налоги и финансы, потом в раздел Сведения о бюро кредитных историй и направить запрос. После обработки запроса, который происходит, как правило, в течение 10 минут вам поступят сведения о том в каком или в каких бюро кредитных историй содержится информация о вашей кредитной истории. Также можно зайти на сайт Банка России, в раздел «Кредитные истории», потом в раздел «Направление в «Центральный каталог кредитных историй» и также отправить запрос. Зная, в каком бюро кредитных историй находится ваша кредитная история, можно обратиться в это бюро для предоставления отчета. Сколько стоит получение кредитного отчета? в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона о кредитных историях, субъект кредитной истории вправе в каждом бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история о нем, не более двух раз в год, но не более одного раза на бумажном носителе, бесплатно и любое количество раз за плату, без указания причин, получить кредитный отчет о своей кредитной истории, включая индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории при наличии такового, в том числе накопленную, в соответствии с настоящим федеральным законом, информацию об источниках формирования кредитной истории и о пользователях кредитной истории, которым выдавался кредитный отчет. Как физическому лицу направить запрос о предоставлении кредитного отчета? Запрос физического лица, за исключением индивидуального предпринимателя, о предоставлении кредитного отчета может быть направлен в перо кредитных историй, в письменной форме на бумажном носителе, с подписью при предъявлении документов удостоверяющего личность, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, полученной на госуслугах, как индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу направить запрос в отношении себя о предоставлении кредитного отчета. Такой запрос может быть подан в кредитных историй, в письменной форме на бумажном носителе, с предъявлением документа удостоверяющего личность, а для юридического лица с предъявлением документа удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия на такие действия. В форме электронного документа подписано усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, в случае если использование соответствующей электронной подписи предусмотрено соглашение между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и бюро кредитных историй, при заключении которого в бюро кредитных историй была проведена идентификация заявителя. Как физическому лицу получить кредитный отчет из бюро кредитных историй? Физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, имеют право на получение только своих кредитных отчетов. Кредитные отчеты физическим лицам предоставляются по их запросам в одной из двух форм. В письменной форме, заверенной печатью бюро кредитных историй и подписью руководителя бюро кредитных историй или его заместителя и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Бюро кредитных историй предоставляет заявителям кредитный отчет при личном обращении в Бюро кредитных историй в день обращения, в ином случае в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения запроса. Рекомендую реализовать свое право на получение бесплатных кредитных отчетов в Бюро кредитных историй два раза в год. Некоторые граждане таким образом выявляют наличие оформленных на их имя кредитов мошенническим способом. Теперь вы знаете, как получить сведения о кредитном отчете в Бюро кредитных историй. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме. Читайте мой блог в Дзене. Всего доброго!